Доброго времени суток! В этом видео мы с вами посмотрим обзор каталога номер 14, который будет действовать с 18 сентября по 1 октября. Итак, 20 лет компании Faberlic. Общий успех празднуем вместе. Для наших дорогих новичков компания подготовила в два раза больше подарков. Если новичок присоединится к нам по 1 октября, а оформит и оплатит заказ до 1 октября на сумму в России от 1199 рублей в ценах каталога, в ценах консультанта будет на 20% ниже. И получит в этом же заказе сразу же первый подарок. И при заказе в следующем каталоге номер 15 на сумму от 1199 рублей в ценах каталога получит также второй подарок. Что за подарки ждут новичков? Это стиральный порошок для шерсти и деликатных тканей и стиральный порошок листовой. Это новинка следующего каталога. Один лист, одна стирка. Очень интересно. И также в следующих восьми каталогов получаете наборы хитов «Фаберлик» по суперценам, по стартовой программе. Обязательно ее пройдите. Итак. Нам 20 лет, 19 каталогов, 15 коллекций модной одежды, более 700 новинок в год. Единственная российская компания в рейтинге топ-100 крупнейших парфюмерно-косметических компаний мира. В 2016 году третья в мире по темпам роста. И наша инновация лаборатории Фаберлик Оксиум. Олоджи. Кожа буквально дышит, наполняется свежестью и сиянием. Наши новинки – это легендарный кислород, подходит для всех типов кожи. Имеется кислородный бальзам и восстанавливающий активный спрей. Когда коже не хватает кислорода, это сказывается на ее красоте и здоровье. Средства серии «Легендарный кислород» дарят коже дыхание и возвращает ее недостающую энергию. Далее – Кислородное сияние для всех типов кожи. В условиях городского стресса и плохой экологии кожа часто выглядит тусклой и уставшей. Средство серии кислородное сияние возвращает здоровый цвет и естественный блеск. Кислородный баланс для жирной и комбинированной кожи нормализует работу сальных желез и обеспечивает ощущение свежести в течение дня. Кислородное питание для нормальной и сухой кожи поддерживает нормальный уровень увлажненности и насыщает кожу питательными веществами. Кислородное дыхание. От правильного и регулярного очищения зависит внешний вид и состояние кожи, а также эффективность последующих процедур ухода. Подобрав очищение по типу кожи, вы обеспечите ей свежий и здоровый вид мега акции от компании Faberlic. Гарантированные подарки в каждой карте. Итак, и также существуют главные призы. Главные призы – это 10 путешествий в горы на двоих, 20 очистителей и увлажнителей воздуха, 200 комплектов сумка трансформер плюс кошелек из коллекции Street Couture, 2000 наборов Oxiology, маска Detox плюс кислородный бальзам, 2000 ароматов букет Bouquet Desjardins. Итак, за каждые 299 рублей вы получаете одну бонусную карту. Карты вы можете получить только за покупки в каталоге номер 14. Активируйте бонусную карту в каталоге номер 15 и Получите ваши гарантированные подарки в каталоге номер 15. Главные подарки распределяются до 30 октября среди всех, кто активировал бонусные карты. Смотрим. Впервые в каталоге номер 14 мы ждем комфортную и стильную коллекцию одежды для будущих мам и новорожденных. И также для дорогих читателей журнала Faberlic Style. Подготовлена акция. Каждый день с 18 сентября по 1 октября 10 покупателей журнала Faberlic Style номер 10 получит в подарок многофункциональный биби крем Oxyologi Сияние». Уход за кожей. Faberlic Platinum. Дорогая наша и замечательная коллекция. Смарт 20 с плюсом для всех типов кожи Проликсир на основе гиалуроновой кислоты 30 с плюсом Серия Гардерика на основе стволовых клеток гордений 40 с плюсом Реноваш на основе пептидов и протеинов пшеницы 50 с плюсом Серия Метридженикс 60 с плюсом Домашняя альтернатива салонным процедурам. Эксперт Борьба с пигментацией и отбеливанием кожи. Наша новинка Отбеливающий крем для лица эффективно отбеливает кожу. Программа Молодость и упругость кожи. Программа красивые глазки. Программа АБЦ-пилинг. Программа Чистая и здоровая кожа. Программа «Баланс» для жирной кожи. Также подготовлена новинка. Кисть для косметических масок. Материал ручки пластик. Ворс синтетическое волокно. Очень удобно наносить косметические маски данной кистью. Программа «Идеальное тело». Серия «Вербена» всегда цветущий вид. Средства серии борются с семи признаками возрастных изменений кожи. Серия «Ботаника» – 20 с плюсом, 40 с плюсом, 30 с плюсом, 50 с плюсом и для всех типов кожи. Серия «Ультра -гриан». специальный уход для жирной и проблемной кожи, склонной к появлению несовершенств. Серия «Эксперт Парма» – комплексный уход за полостью рта. Уход за волосами направленного действия. Свежесть и комфорт в течение всего дня. Педикюр быстро и просто с нашими товарами. Серия D-Line – все для ваших ножек и уход для ваших ног и рук. Бонус за покупки на жидкое мыло. Замечательные акции на бальзамы для губ и душистое мыло. Супер цены от 89 рублей. Серия «Ла Крем» со скидкой 50%. Наши новинки. Крем-мыло для рук, питательное и увлажняющее. Серия «Оранжери» «Пионы лилия», «Ирис и папоротник». Время для двоих. По жизни с улыбкой бонус за покупки на зубные пасты. Время ярких открытий. Краска для волос. Роскошь салонного ухода день за днем в салон Кара. Фаберлик Эксперт. Здесь вы найдете все для ухода за вашими волосами. Чистые волосы даже в отсутствие воды. Наша новинка. Сухой шампунь. Быстро очищает волосы без использования воды. Возвращает волосам свежий вид, устраняя излишнюю жирность и текстурирует волосы. Удобный формат для дороги и работы, когда нет возможности вымыть голову. Суперцены от 79 рублей на данные продукты. Наша детская косметика. Серия BB Girl от 3 лет. Улетные космические приключения. Серия для маленьких покорителей космоса. Искусство макияжа. Декоративная косметика с линейкой Secret Story. Наша новинка. Подкручивающая тушь для ресниц. Бесподобный изгиб. Смотрим. Фибровая кисточка с форсинками. Расположенными дугой. Приподнимает ресницы прямо у корней. Подкручивает и удлиняет их. Специальный комплекс с полисахаридами, касторовым маслом и экстрактом календолы увлажняет и ревитализирует ваши ресницы. Бонусы за покупки на тушь. Экспериментируйте со с, с цветом. Создаем то, что подойдет именно тебе. Наша новинка губная помада "Стойкий поцелуй". Яркие палитры. Бонусы с покупки на перламутровую губную помаду, на бальзам для губ. Наша новинка. Палета для скульптурирования лица. Безупречная форма. Здесь вы найдете халайтер, румяна и бронзат. И подробную инструкцию. Следующая новинка это легкий тональный крем. Естественная безупречность. Новый запатентованный ингредиент. Увлажняет и рекструдирует кожу. Гарантирует водный баланс. Замечательная наша новинка. для ухода за ногтями следующие новинки ждали давно это кисти для макияжа Итак, какие кисти предлагают вам кисть плоскую для нанесения консилера для нанесения тональной основы, для губной помады для нанесения теней для растушевки теней для подводки бровей для нанесения румян и круглая для пудры огромный выбор, ассортимент beauty помощников и наша сенсация для покорения соцсетей. Наши новинки – коробочка, beauty бокс коллагеновая маска-патч для губ, бальзамы-блески для губ. Следующая наша новинка – это Тушь для ресниц. Сенсационное удлинение, дерзкий изгиб, идеальное разменение без комочков и тональный крем. Выравнивает тон лица рельеф кожи, скрывает несовершенство, усиливает естественное сияние кожи. Новые оттенки в лаках для ногтей. Следующая новинка это стразы для ногтей. Сладкая жизнь истинных модниц ароматом парфюмерной воды Бумкутюр, фруктово-гурманский аромат. Наша новинка: парфюмерная вода «Букет де цветочно-фруктовый аромат с тонким зеленым акцентом. Ароматы компании Faberlic, истинных дизайнеров, парфюмеров огромный-огромный выбор. Фумерная продукция, дезодоранты, спреи. Наша коллекция для сильных мужчин. Парфюмы для сильных мужчин. Продукты для здоровья. Витамины. Идеи для здоровой жизни. И наша серия «Дом Фоберлик». Стиральные порошки, огромный выбор, гели, кондиционеры. Здесь вы все найдете. Пятновыводители, водители. Уход для ковров, для мебелью, для ванной комнаты и туалета. Ароматы. Уход за посудой, за посудомочной машиной. Выбор просто шикарный наша продукция. И новая коллекция одежды для новорожденных, разработана с особой любовью. Натуральная мягкая ткань, 100% хлопок, швы наружу и клапаны, антицарапки в размерах 56-62. Специальная обработка ткани, броширование, полотна изнутри для придания большей мягкости изделиям и комфортным малышам. Поверьте, это так нужно. Я не тоже стала недавно мамой, и я просто этого ждала. Итак, новая коллекция для девочек. Все такое нежное, мягкое. Я думаю, мамочки будут довольны. Осенние прогулки, мы их так любим. Комбинезоны для девочек, для мальчиков. Замечательные вот такие вот новинки. Далее... Смотрим, здесь уже идет не только для новорожденных, размеры, обратите внимание, 74,92. То есть примерно это с 8 месяцев, да, и получается до, ну может быть у кого-то до 3 лет даже. Поэтому поверьте, пользуйтесь, смотрите, очень интересные модели. Коллекция маленьких малышей до 86 размера для мальчиков. Я думаю, что это будет очень актуально. Следующие новинки – массажные зубные щеточки, конверты коконы. Все очень комфортное. И Фаберлик Мама, комфорт для мамы и будущего малыша. Очень нежное, ласковое, все просто шикарно. Если вы будущая мама, обязательно попробуйте наши продукты, потому что качество вас порадует. А цены, обратите ваше внимание, не так высоки, как в магазинах для будущих мам. Идеальные ножки, новинки, колготки с орнаментом, 40-ден и колготки со швом. Очень интересные модели. Водолазки. Наша новинка – это элементированный выпуск от итальянского дизайна Пауло Мальтеза «Романтика натура». Бывают дни, когда ты настроена на поэтический лад и кажется, что романтика наполняет все вокруг. В такие минуты ты особенно женственна и обаятельна и очень нежна. Итак, модель «Ноктюрн». Есть бюстгальтер-балконет, бюстгальтер на косточках, трусики-пролизианка, трусики-кулоты. Цвета черный, синий, белый. Модель поэзи, безгалтер пушап, трусики слипы и трусики с завышенной талией. Новинка модель Дива, цвета синий бежевый, безгалтер пушап, безгалтер на косточках, трусики стринги, трусики с завышенной талией. Основа идеального гардероба и мужская классика. «Басик» – основа вашего гардероба, новинки. Огромный выбор моделей, расцветок для мальчиков, для девочек, для мужчин, для женщин. Здесь вы найдете все. Итак, новая коллекция. Воплощая мечты маленьких модниц а подиуме, где каждая может почувствовать себя настоящей моделью дизайнеров и выпускает коллекцию стильной одежды для девочек стрит-культур. И а, смотрим, какие наши новинки. И для мальчиков коллекция. Следующие новинки покоряют всех – это ботинки для мальчиков, ботинки для девочек. Новая коллекция «Стрит-кутюр» также для истинных модниц, девушек, дам, женщин. Выбор шикарный. На Навстречу стильным желанием. туфли, ботильоны, ботинки, кроссовки, аксессуары, сумки, шарфы, бижутерия. Новая коллекция. Романтические и ультрамодные принты, грациозные силуэты и изящная отделка в коллекции «Ноктюрн», пропитанные духом поэзии и искусства, запечатлены лучшие моменты красоты, вечно всепоглощающие, окрыляющие смотрим наши новинки которые ждали многие осень время как раз изменить свой образ посмотрите здесь вы можете подобрать образ полностью С одними и тем же моделями, да, с брюками, например, три варианта, обратите ваше внимание. Далее, а, кофта, да, смотрим, здесь, здесь, то есть посмотрите, водолазка, да, трикотажный, простите, джемпер, да, тоже на двух вариантах. И чуть не сделала акцент, да, обратите ваше внимание, очень удобно, да, что одна вещь, одну вещь можно носить с несколькими, да, и совмещать, то есть очень удобно в гардеробе. Наши новинки аксессуаров. Новая коллекция для мужчин. Мужчины просто выражительные, сильные, смелые, мужественные. Новая коллекция для наших дорогих юношей. Для девочек. Просто красотки. Подарок ко дню учителя.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 На этом обзор каталога номер 14 подошел к концу. Обязательно участвуйте в различных акциях, пробуйте наши новинки, потому что ассортимент компании просто шикарный. Перестаньте ходить вы в магазин, на рынок. Все продукты перед вами в вашем личном магазине. Обязательно пользуйтесь и покупайте. Спасибо вам огромное за внимание. Всего доброго. До новых встреч. Пока-пока.